<laughs> . Estúdio. Земля наша посеяли, задали, что война закончится. Что ж, цим полякам от нас треба. Прощай, Украино, мать.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 А было... Ну, буду я тебе повторять! Калава! Разойдись! А-а-а! э, -э, -э! В чем дело, товарищ? Задержан по случаю... По случаю... Возбуждающей агитации... И стихийности. Ни. е Это я его задержал. Вин народу не помогает. Семь минут будет отправлен. Харвозия! Подождите. Вы кто? А что такое? Кто вы? Дежурный по комендатуре. Вы зачем здесь поставлены? Охраняют революционный порядок. А у вас явный беспорядок. Отпустите. Спрячьте оружие. Расскажите, что у вас произошло? Товарищ начальник, беда. Мы пришли до своих, а вон их хватают. Идите, бабы, мы тут самые по ворам из Зачем так делать? Пусть женщины останутся. Что вы хотели сказать? Товарищ военный, что они с нами роблят эти типа поляки? Если село спалили, людей поубивали. погляди, погляди сами. погляди Поглядите. Сейчас же вызвать санитаров и врачей. Есть вызвать санитаров. Только вся медицина уже нами эвакуирована. Так. Фронт прорван. Властей нет. Медицина эвакуирована. А храбрый сотрудник комендатуры воюет с народом. И это называется у вас революционным порядком. Вызвать санитаров и врачей из прибывшего поезда. Христиан разместить Накормите ее. Все, казан надо все. А? Вагон, командарм. Кошка, командар, Выдем? Куда вы? К Ой-ой-ой, нет, пропали. Кошка, Кошка, оставаться нельзя. По ту сторону подаваться надо. К полякам. А кто засыпется, тот пусть сам и выгребает. Действие местного армейского командования уже расследуются. Ваши сообщения будут весьма полезны. Спасибо. Где, вы думаете, дальше работать, товарищ Кременецкая? Хотела бы, товарищ Сталин, пойти в тыл к полякам. В тыл к полякам? Да. Опыт разведывательной работы у меня есть. Ну, хорошо. Пусть будет так, как вы хотите. На фронте поляки продолжают активные действия. Получено сведения о соглашении Пилсудского с правительствами Германии и Франции. Напишите телеграмму. Москва только Ленину. Принимаю меры восстановлению фронта. Точка. Конная армия завершает километровый переход из Майкопа на польский фронт. По пути следования в районе Гуляй-Поле, по поле разгромлены банды Махлёв. На Украине банды Петлюры. Точка. Товарищ Сталин, на подпись к вам. Ходатство направить добровольцами в конную армию. Это я теперь уже военный? Вы Петру Таран? Да. Uh -huh. что, я уже военный, так? Не совсем. Там еще в конной армии посмотрим. Не, я уже приметы. Вас тут слухаю. А когда еще написано, так совсем послухаю. Возможно. Товарищ Ленин для комментарно запрашивает по вопросу об Италии, Венгрии Чехии. А также для политбюро ваше соображения по разгрому Брандере. Дядьку, а вы сами воювали? Да, кое-где приходилось. И стрелять, и нападать, и Бывали такие случаи. И постулатик у вас есть? Вы к чему это клоните? Да я скажу. Все я без воюю. Может, у вас какой-нибудь порталетик есть? Невеличкий, с половиной большого. Подаруйте его мне. Вам можно дать, товарищ Таран. На. Бейте врагов народа. Учитесь. Ой, дядьку, как же вы меня не нравы И вы меня. Держи руку. С удовольствием. Какого ж лешего? сидите здесь? Как раз попадете. Коля а близко. Отель бьет. И отель бьет. И отель тоже бьет. Ты крутый, а он оттуда. Ой, люди, друг. Да что ж бы. работать? Вы куда, босота, проклята втекает? И вот поругайся, бля. Да ничего, за что я ругаю. Я вас тут всегда растут. Вы сейлу данных мини полномочий Городиловку насаждает. чеку. Это вы зараз узнаете! будешь, молоко что? А вы-то себе ты, трус! Померзайте зараз назад, а то я вас такого донусь! Ты, я! Эй, лаптись! Эй! на фронт вернемся. Ни! Стойте! Вам сейчас тут будет! Вы зарестованы по силу данных мини-полномочий! А ну так заберите их, дезертеры. А, порода знакомая. Поля, говоришь, предел. Отель бьете, отель бьет, отель тоже бьет. Ну разбери поймешь. А? Ага. Отель бьет, и отель бьет, и отель тоже бьет. А ну, на левого а шага! Чем Ворошиловым занятым. Вот все мои хлопцы. Это Грицко, это Гараська, это Ивана, это Панас, это Микола Сирота. Отдай коня матери, ну? Вот тоже все мальцы будут коней забирать. Тот у отца, тот у матери. Да таких коней не хватит. Ну, я знаю. Слазь, хлопцы. Сейчас листа, товарищи Сталина, перечитай. Там про пехоту ничего не говорит. Вот гершистый парень. Товарищ Сталин после прибыть. Везьмит нас. Мы люди вот инаковы сам. Вы пьете нас. И мы пьемся. Возьми нас. Везьмит нас. Это вот как Семен Михайлович решит. Примите хлоп. Попросите сюда командующего. Я уже обрисовал вам общее положение. А теперь вы увидите и здешнее, так называемое командование. Товарищ uh -huh. Сталин, рад, рад. Центральный комитет направил сюда на фронт некоторых работников. Товарища Ворошилова, товарища Буденова, а также и меня. Очень рад, очень. Ну, радоваться будете потом. Доложите, как у вас обстоят дела. Ай, мне пришлось несколько отойти. Теперь я заставил Пилсудского остановиться. Опасаясь меня, его части закрепляются в окопах. А я готовлю сокрушительный контрудар. Сокрушительный? А позвольте вас спросить, чем вы сокрушительно ударять собираетесь? Пехотные и артиллерийские пополнения вы получили? Боевое снабжение вы получили? Я писал главкому. Писал я в совету. Писали, писали. И что же дальше? Пока я жду. А поляки, по-вашему, тоже пока будут ждать? Я написал письма, значит... Значит, получается не сокрушительный контрудар, а сокрушительная бюрократическая переписка. Позвольте вам заявить. Я командующий армией, и мне надлежит заниматься не снабжением, а чисто оперативной работой. Ага. Оперативная работа. Хорошо. Коснемся оперативной работы. Не покажется ли вам, гражданин командующий страны, что вами до сих пор ничего не сделано, чтобы остановить, задержать насец противника? Не покажется ли вам страны, что армия, которая прикрывала главнейшее направление, Которая прикрывала Украину, насчитывала только восемь с половиной тысяч штыков. И, наконец, не покажет ли вам странным, что половина этого состава подобрана из бывших белогвардей Что такое? Что такое? Кого хоронят? Это хоронят крестьян, советских граждан, погибших из-за неродения или преступного умысла людей, отвечающих за фронт. Вы хотели этим сказать? Погибших из-за неродения или преступного умысла людей. В таком случае разрешите вам сообщить? Дальше вы будете сообщать уже следователю. Обеспечьте, пожалуйста, необходимые формальности для препровождения бывшего командарма, военный трибунал. Приказ на моем назначении подписан тоже Это Троцким. не имеет никакого значения. Арестовать. Советская власть никому не позволит вредить народу и уничтожит изменников. Чем бы они ни были, и чем бы они не прикрывались. В не очереди, только Ленину. Каган Рок, член Рынского совета, полностью Немедленно сообщите, какими резервами можно располагать эту проформу. Рассмотрим теперь, что нам необходимо для контрудара, для победы. Помимо снабжения, помимо напряжения всех сил, правильный выбор района удара. Где мы будем наносить удар? Там, где население встретит нас с энтузиазмом. Там, где население окажет нам всяческую поддержку. Там, где можно расколоть польский фронт Начать. направлением считаю Житомирское? Удар в Житомирском направлении считаю совершенно правильным. Тут конная сможет себя показать. Действуя внезапно и стремительно. Правильно. Так полагаете, конная задачей справиться? С Пилсудским? Справимся. Не крупней Деникина. А если даже и крупней... Можете на нас положиться, товарищ старик. Разобьем. Очень хорошо. Но учтите, для этой войны мобилизованы все черные силы. Германии, Австрии, Венгрии и Румынии. Мы воюем не с польским народом. Ваша задача, задача конной армии, прорвать фронт, разгромить основные силы противника и действовать, по его телам. Мы будем ждать от вас стремительного удара. Возможности этой большевистской конницы, пани маршал, кажутся мне незначительными. Времена наполеоновских, мюратовских конных атак прошли. Пока у вас все преимущества. Инициатива, численное превосходство. Я дал вам свои лучшие части. 13 и 18-й дивизии. Первую дивизию регионеров. Познанские части. Чего они ждут? Проделись прекрасно, паня маршал. Когда наступали? В войне, которую мы ведем, успех достанется тому, кто будет энергично наступать. Маршалла, маршалла. Алло. Алло, Он будет энергично достаточно. Варшава. Варшава. Станислав. Алло. Алло. Варшава. Варшава. Будьте ебать. Станислав. Станислав. Ищите победу в маневре, смело сконструированном. И в разведке. Используйте петлюровские отряды. Атамана Кацуру. Пошлите своих агентов в тыл к красным. Так, пани маршал, пока Сталин будет ориентироваться в обстановке, мы должны возобновить наступление. Мы должны опередить Буденова, Внезапно и решительно атакуйте большевистскую конницу, заставьте ее развернуться, разделите ее и ликвидируйте по частям. Я ликвидирую конную армию, пани маршал. Рычно жди. на шоссе колонна противника на машинах. Скисленность. Машин много. И не перечисти товарищи, машин. И тут все огняк и гудят. Вот, слышно. Едут, да едут. Вот и приедут. Это, видимо, их 13-я дивизия. Начлаба. Есть. Противника уничтожить. Комбригу Апанасенко атаковать колонну с фланга. Мы атакуем блок. лоб. Компригам действовать энергично и решительно. Все. И решительно. Все. Хоп. Ну будем знакомиться. проветрить. Ты чего, Деньга? Капитал пропадает, товарищ Начдив. Коньяк. Три звезды. А вот я тебя на трое суток устрою. минут товарищ Ночдив, я и говорю, буржуазная отрава. То я только выдумал. кричать? Пойдите сюда. Ну, что там у вас? Вы же так трех отсюда поляки идут. Тысячи. Ну, что ж, нормально. Вы из молодых. Фил. Приучитесь докладывать спокойно. Не тревожа людей и не раскрывая другим донесения. Ну, доложите. Там поляки, товарищ Назир, идут. Ну, а еще спокойнее. Поляки там, товарищ Назир, идут. Ну, вот и хорошо. Вот так всегда докладываю. У нас в конной паники не любят. Понятно? Понятно, товарищ, товарищ. товарищ А Панасенко встретишь на дороге колонну поляков, ударишь по планку и вырубишь. Слушай, товарищ Нажди. Цианюк я. По Есть. Об исполнении донести. Есть. Товарищ командир, мы к вам пришли. Товарищ командир, звони поляки. Знаю, знаю, мамаша. Хату сожгли, сына увели, скотину забрали. Забрали? А как же вы сожмаете? Все знаем, мамаш. Во многих краях бывали, много горя видели. У самих вот так семьи оставлены. Поможем, мамаша? Поможем. Я из Ревкова. Да? Вот дела удалось сохранить. Товарищ а, Рождец, ага. вот с комиссаром поговорить. Доктором займись. Вот. Что это? Приказ номер один. Мы всегда, когда советы восстанавливаем, у нас власть уже раз в 12 менялась, всегда так, приказ номер один и сразу революционный порядок. Так -так. Давай. А. Стать мирно! Вольно. Вольно. Здравствуйте, Семен Здравствуйте, командир. Ну, как дела? Понемногу. Порубали авангарды 13-й польской дивизии. Теперь немедленно выступайте. Я буду с 4.11. Правее пойдет 14-я Пархоменко. Так. А вы стремительно на Липовец. липовец. Зеленский. Выступаем. А Панасенко? Как? Разрешите доложить. А потери большие. Потери малая. То вот беда вышла. Какая беда? Строя бойцов. Увлеклись. Короче, комплекс. Увлеклись бойцы. В поляку и... И улеклась, значит. Еще, короче. У плен будто попал. Плен? Кто? Из разведки. Евсюков, Карпенко и Цыганюк. Евсюков, Карпенко, Цыганюк? Поэтому а очередь. что, господам полякам, неизвестно наименование и титула их союзника. Да не раз объявлял им бать. Шановный отаман всей Уманщины и командующий усими сводными повстанческими силами, Пачко Коцура. Григорий Коцура. Григорий Коцура. Свидетельствуй свое уважение, шановному атаману и на всей умонщине и командующему сводными повстанческими силами пану Григорию Конду. А! День добрый, пане капитан. Свидай Знакомьтесь. Вот это ми министр канцелярии, печати и прочего. Что вам треба? И какие обстоятельства? Наступает большевицкая конница. Авангард нашей армии вступил с ней в бой. Захвачен пленным. Порубайте их. Порубайте их. конная армия шла, все наши отряды побила, батько. Смотреть на них! Порубать! Ушать! Я знаю, чьи порубать, чей не порубать. Они нам еще сгодятся. Хай расскажут, что это за конная армия. Это Василь, мой ми министр. Закордонных сношений, сводных отрядов глава контрразведки и чрезвычайного суда. Знакомьтесь. Василь, а ну, кабалаты с ними. Сюда иди! Но, а сюда, в си? От... Дыго! Дыго! Пришел час идти до бою! Слухать моему наказу! Возьмите! Оружие! От... Отправить до наших союзников! Что это такое? Указание штаба. Отберите мне смелых, опытных людей. А -а -а. Понятно? Понятно. Понятно. Доброе. Доброе. Ось, что я удумал. Треба вам оружие оставить. Нет, нам воевать? А как же мы? А вам идти внутрь той конной? Конной? Вновь. Записываться у добровольцы. Пятнадцать орлов, Мне не треба. Ты пидешь, сведер? Ты пидешь? Ты пидешь? А ты не пидешь, бо мозгой не вышел и трус. Ты, ты, ты. Батько, а что нам робить у той конной армии? Вам, капитан, все скажет. Действуйте идейно, да, материально. Идейно, что вы пострадали за политику. Разумеете? Разумею. Материально. Забирать в штабах бумаги, рвить провода, снимать замки из орудий. Комиссаров. Вечерами. Это вы знаете. Mm-mm. -hmm. Товарищ Кременевская? Вы как сюда попали? Взяли раненым, без памяти. А вы? Опознали. Взяли на улице. Слушайте. Вас еще будут сводить на допросы. Со мной уже кончено. При малейшей возможности постарайтесь передать на волю нашим. Поляки готовят покушение на поезд. В последнюю минуту мне удалось поставить предупреждение. Не знаю, дойдет ли. Слухайте внимательно. Я оставляю вам тенд -лист. Кто согласен отказаться под от большевистских взглядов и готов это доказать, сообщить полезные сведения, тот будет... Освобожден. А кто не согласен? Тот заявит о своей принадлежности до коммунисту. А коммунисты есть так опытные, что им спрашивать ничего. Срок до утром. Пиши, пиши. Отказывайся. Нет, я не откажусь от партии. Но я им напишу, что если из-за моей слабости я... Напиши им в я... на И здесь, и на том свете. Усэшало били. Детей били. Били старых, чтобы украинского слова набыло. Запиши. Вот в Панаме Украина не будет. Ничего не надо писать. Поляки, каждое слово для провокации могут использовать? Мы им напишем только о том, что... Никто ничего не напишет. Ничего! Сломать карандаш, выбросить его к чертям. Правильно, я и не хотел, чтобы писали. Верно, я говорю, товарищи. Не поддадимся полякам. Так? Так. Конечно, так. Ну, вот и хорошо. Кавы, кон армия идет сюда. Не подпишите никаких подписей. до пана Бога и пойдем Товарищи бойцы, мы потеряли близких, родных, дорогих нам людей. Мужество их было безгранично. За счастье и свободу Родины они отдали свою жизнь. О ним знамена, перед памятью истинных героев. Товарищи бойцы, на кровь, пролитую народом, подлый враг заплатит дорого. На каждый его удар ответим тройным ударом. А свинец ответим свинцом. На выстрел ответим залпами. и от предела нашему гневу и нашей решимости мы будем пить, пить врага до полного его уничтожения. Мы победим, товарищи, и будет от нас баштят врагам. За подлые расстрелы, за муки людей, за все обиды ответим вперед на врагов! Советское командование, несомненно, проводит большую операцию. Замысел ее мне еще не ясен. Вот что-то готовится. Подвиньте резервы. Еще сильнее укрепите оборонительные линии. Минируйте подступы к ним. Если какая-нибудь дивизия конной армии ринется на укрепления... Мы уничтожим их в проволоке. Мы взорвем их на минированных участках. Потом ударим и покончим с ними. И еще. Пошлите в помощь людям атамана Кацура, наших боевиков. Пусть порвут связь конной армии со штабом Юго-Западного фронта. И последнее. Где поезд Сталина, вы знаете? Сведений еще не удалось получить, пане маршал. Другим приходится выполнять работу вашей разведки. Вот где пояс. Вот. прости туда лучших боевиков. Не жалейте средств. Вы меня понимаете? Так, пани маршал. Будет исполнено. И не промахнитесь. Товарищ Сталин, информация наших закордонных работников подтверждается. Поляки готовят диверсию. Об этом предупреждала товарищ Кременецкая? Да, в своем последнем донесении. Сегодня возможно нападение на ваш поезд. Примите необходимые меры. А что вы думаете об обстановке на фронте? Отвлекитесь пока от окна, там и без нас ликвидируют. Мне кажется, что у противника следует нащупать слабые места. Не всегда надо бить по слабому месту. Бывает полезен иной ход. Нанести неожиданно удар по самому сильному участку противника. Я думаю, он, армия, должна развивать удар. В житомирском направлении. Отбрасывая противника на его территорию. Да, именно так. Идти на замедление, Рейда. нельзя, никое могут. Что мы сделаем? Мы разовьем стремительный удар. Захватим житомир. И разгромим штаб Польского фронта. Попутно освободим тысячи советских людей и пленных бойцов, находящихся в турмах Житомира и других городах. Вот эти указания и надо дать товарищу Ворошилу и Буденному. Связи же нет, товарищ Сталин. Это у вас нет связи. А мы постараемся эту связь обеспечить. И думаю, нам это удастся сделать. распоряжение авиационного отряда подготовить самолет к отлету в первую конную армию товарищ сталин бали отряд нет горючего. троих задержали возьмите бензин для самолета из моей машины но товарищ сталин не Голожила после совещания поговорят с вами. Ух, и начальства там полно, видно к делу готовится. Энка. Тюленев. Апанасенко. Освобожденные политические товарищи Ворошилов, Обращаемся к вам с просьбой принять конную армию. Нашим освободителям и начальникам! Ура! Бросьте вы это. Значит, конную армию хотите? Очень хотим. Но мы так просто в армию не берем. У нас отбор. Может быть, вы и очень хорошие люди, а может быть, чем-нибудь и не подойдете. Надо познакомиться. У нас принято крепко друг друга знать. Проверять на деле? Мы ж проверены, политически. Ну, так заведено и менять не будем. Иначе армию засорим. Как вы думаете? Вот вы, например. О, ну, конечно, конечно. правильно. Ну, вот. Обязанность революционного бойца знаете? Да, конечно же. Готов биться за дело трудящегося всего мира, не щадя жизни и стоять в коммуне. А вот вы? Знаю. Готов биться за трудящихся всего мира, не щадя жизни стоять за коммуну. А вы? Ну да. Готов биться за... за... за трудящихся всего миру, не щадя жизни стоять за коммуну. Ну что же, придется подождать. У нас сейчас заседание, вот закончится, и потом поговорим. Список добровольцев есть? Есть. Заготовили? Военные порядки знаем. Опытные. Опытные. Приходилось в разных делах было. У нас тоже опытные. Тоже в разных делах бывали. Значит, скорее поймем друг друга. А ну-ка займитесь списком этих добровольцев. Запросить особый отдел... И срочно доложительное. Есть! Готовы. Серега, все собрались. Все давай с Егорочкин слушает. Егорочкин слушает. Так, давай. Девятнадцатый полк. Взяли. Да ну. А дама на Кацуру. Живой или мертвый? Всех. только. Сейчас доложу. Эй, Сережский, на 19-го полка. Товарищи Начтивые и комиссары, фронт нами еще не прорван. В чем тут дело? Конные, исполованные победами, встретила упорного и стойкого противника, создавшего крепкую оборонительную линию. Мы задержались. Товарищ Сталин указывает нам, пора действовать, пора нанести решительный удар. И прорвав польский фронт, ринуться на тылы противника, как подобает конной. Рево совет принял решение, его сообщит товарищ командарь. Товарищ, по исполнению директивы товарища Сталина, 5 июня на рассвете мы внезапно ударим по стыку двух польских армий всеми дивизиями, собранными в кулак в районе сам городок Озерна. И прорвал польский фронт, мы проложим себе путь в глубокий тыл противника. Прорыв пойдут все дивизии. 6 14-я. Четвертая, одиннадцатая и особая ковбригада. В центре полевой штаб армии. Так вот, прошу высказываться, товарищ Тимошенко. Давайте. Дивизия полной боевой готовности. Обозы второго разряда, как и в других дивизиях, согласно вашего приказа, отправлены в тыл. Бои, которые мы вели, показали, что польские части технически хорошо оснащены. В отношении красной конницы держит себя пока пренебрежительно. Полагаю, пора эту панскую спесь сбить. Однако тактику ведения боя, которую мы применяли в степной войне на Дону и Кубани, надо для борьбы с поляками изменить. А какую вы тактику применили к 13-й дивизии? Вот еще по старой тактике. Шашки вон и руби! Так, так. И такая тактика тоже иногда неплоха. Как состояние дивизии? Дивизия задание выполнит любое. И как бы враг не упорствовал, какими бы силами не обладал, он будет разгромлен. Террористическая группа. Ага. Действует в нашем районе. Так, так. Ага. Есть! Наша задача прорвать польский фронт, занять Житомир, Пердичев, сокрушать тылы противника, уничтожать материальную часть, рвать связь и вообще показать им, что значит наша красная конница, что значит наша советская Социалистическая армия! Ответ особого дела. Так, хорошо. Прошу сверить часы. 22.35. 22.35. Удар наносим. В 6 утра. Действовать будем в конном и в пешем строю. Атаку на проволоку начать с пешиной бригады Тюленева. Есть! Товарищи Кулику, обеспечить подавление артиллерии противника. Будет исполнено. Первый прорыв идет 14-е. Пархоменко. Есть. Дивизии доверие оправдают. Детальные разработки маршрутов и карты получить у начальника штаба, товарища Зодова. Все, товарищи. В заключение, товарищи, еще раз напоминаю указания товарища Сталина всем командирам, комиссарам и бойцам, что мы идем для освобождения труженика-крестьянина и рабочего. И что наша война есть война освободительная. Это указание товарища Сталина должно быть положено в основу наших действий. В нем гарантии скорейшего и полного разгрома врага. Ну, товарищи вы комиссары, до завтра. до завтра. По частям, товарищи. От радиостанции первой конной. А. Товарищ Камилицкий, пригласите этих добровольцев. Теперь можем продолжить разговор. Есть! Перехват польского радио. Воздушная разведка установила, что так называемая конная армия, так называемая, начала свое отступление. Это они наши обозы, отправленные в тыл, приняли за отступление конной. Так, -то. начало отступление. Еще послать обозы. Пусть больше шумят и пылят. Есть О. шуметь, пылить. Давай. Так что же, у всех твердое решение идти в конной армию. У всех, товарищ Ворошилов, еще в тюрьме решили. А что вы делали до тюрьмы? Был на советской работе. А затем на партийной? На какой? партийной. Еще есть партийные, товарищи? Оформленных членов партии как будто бы... А? Нет, но сочувствующиеся. Все сочувствующие. У все сочувствующие. И вы тоже готов биться за трудящихся всего мира и перед лицом народа говорить правду? И перед лицом народа говорить правду. И беспощадно уничтожать всех врагов народа. И беспощадно уничтожать всех врагов народа. Ну что же, остается только проверить эту готовность. Зеленский, давайте. Знакомы? Нет. Сведения особого отдела. Григорий Коцуров. Атаман польско-петлюровской банды. Перебросил в тыл конной армии террористическую группу во главе с палачом карательной сотни Василем и польским капитаном-разведчиком. Незнакомы? Не. Но готовы говорить правду и уничтожать врагов народа? Катай да ты его, Мини. Я его своими руками задушу. Ура! Тихо! Советские законы не допускают стихийных томосудов. Я, командующий повстанческими силами Уманщины, желаю вступить в политичный переговоры, какие будут гарантии мне лично на тот случай, ежели я их Молчи, шкура! Украиной торговал гад, теперь нас продаешь. Так оказывается, вы знакомы? Их хорошо знакомы. Желаю вступить в политические сношения. В политические сношения вы вступите со Всероссийской чрезвычайной комиссией. ВЧК! Такое учреждение знаете? Убести! Бегат! Ей. Дорогие, командир! Комбрих в Тулене Ранен, но не уходит! Хорошо! Так, Комбрих, так! А где же 14-я? Климент Ефремович! Я поеду к мельнице, проверю, почему 14-я Хорошо. Шестая дивизия выходит к месту прорыва. Хорошо. 11 дивизия вышла на первую линию противника. Хорошо, идти дальше, вперед, есть. Начальник артиллерии, товарищ Кулика, к телефону. Товарищ Кулик? Да-да. Дивизии заняли исходное положение. Бейте неотступно ураганным. Ураганным, да-да. А, Семен Михайлович, в дестых польских армий, сбит заслон конницы. Командарм повел бой. Предлагают усилить огонь, и бросит прорыв в дивизии. Товарищ Кулик, усиливайте огонь до предела. Да-да, до предела. Сейчас идем на прорыв. Дивизия на прорыв. Есть. <пирает> А ну-ка, профессор, успокой его. Дядьку, а чему вы профессор? Не приставай по пустякам. Отступаем. Товарищи начальники, ты куды же нам теперь? Что ж, армия уходит, отступайте. Что вы молчите, не слышите? Все записываешь, товарищ Шарлов. Для истории стараешься. Ты вот что запиши. Приказано даже жён всех отправить. Высленно ли человеку без жены? Товарищи и комиссары, прошу войти. Мельницкий неужели отступает? Жди в 14 Парховенко прибыл. Садись, Александр Иванович. Шесть раз потом входил. Отпускаю шагов на 20 на 30 и стягаю. Жди в 6 Тимошенко прибыл. Ну отдохни. В Казани явывс. Хорошо. Начальник артиллерии кулит по вашим вызову девил. Не стаживайтесь, Егор Иванович. Наш Джих четырех родковых прибыл. Товарищ Сталин запрашивает нас, почему до сих пор не прорван фронт? Что это вы все молчали такие? -таки? Товарищи ночдивые комиссары, не пора ли действовать? Не пора ли нанести удар? И прорвав польский фронт, ринуться на тыло противника, как в конный! Намет он приказ сосредоточить все возы и двинуть их обратно. Этим мы ведем в заблуждение противника, заставим его поверить в мнимую неудачу в конной армии и ее отступление. Ясно? А мы так и прикидываем. Ага, прикрытываем. Рейд будет дальний? Дальний, так, чтобы больше затрещала. Как, товарищ Парховник, затрещит? Затрещит? На подготовку сколько получится? Когда наносим удар. Удар наносим сегодня на расцвете. Так. Прошу mm -hmm. слушать. Армия скрыто сосредотачивается. И за ночь переходит в район сам городок Озерно-Снежная. Прорыв произведем стыки второй и третьих польских армий и разорвем их. В прорыв пойдут все дивизии. 14-е Пархоменко есть шестая Тимошенко, есть 4-я и 11 е Мороза. Задача разгромить и уничтожить живую силу противника. Посеять панику на его коммуникациях, забрать всю материальную часть и дезорганизовать тыл всего польского фронта. Ясно, товарищ? Ясно. Ясно. План операции сугуб секретный. Мельницкий. Начальникам дивизии комиссаром комиссарам получить полюшторные карты, маршруты, задачи для каждой дивизии. Трое суток сидели для вашей чертей. Прошу с часы. За закончить в пяти утра. Ну, боевые товарищи, вспомним Царицын, Воронеж, Донбасс, Ростов, Маныч, Егорлыцкую. Мы шли в сотни верст, атакуя врага десятки раз в день, когда это было нужно революции. Пойдем же и теперь на врага, как хотели всегда. Пойдем и победим. Победим. Ну... Добрый час, товарищ. Да, были разные армии, но подобно нашей никогда. Товарищ-командар, доставлен пленный. Вот его показания. Где взяли? Себин меня проверял. Спустил тайкажи. Видишь? Из ну, я его изгрёб. Ага. -а. Вот в меня уже привычка на поляки. А что у вас про первую конную говорят? Пан начальник армии Рыцмиглы говорит же, кавалерия то... ...ничь не значит, то... ...пустяки. Конница? Пустяки? Она ни взробить не может против техники и доброй пехоты. Держать, пана, при вашем отделении! И показать ему завтрашнее происшествие. Лишь показать, пана, завтрашнее происшествие? Дальше нельзя было ничего видеть, потому что тотчас же после этого откуда-то стали стрелять пушки, и все засталось дымом. Это была та блестящая атака кавалергардов, которые удивлялись сами французы. Конница, пустяки, а? Тоже поселка пехотная? А вы к сердцу не принимаете, Семен Михайлович? Черт с ним спалят. Легко сказать. Ростова страшно было слушать потом, что из всей этой массы огромных красавцев людей... Из всех. Ага. Улик начал. От радиостанции первой полной. Перехват польского рада. Воздушная разведка установила, что так называемая конная армия начала свое отступление. Ну, помогай бог полякам и дальше так. Конницы. Пустяки. Ну, я им сегодня... Thank <laughs> you. Yeah. Здравствуйте, Владимир Ильич. Сообщаю. Попытку вторжения поляков на Украину можно считать ликвидированной. Поляки, и не только поляки, но и те, кто стоит за ними, некоторые политики Европы, видимо, до сих пор не понимают, с кем они имеют дело. Теперь развернем операции против Рангеля и думаю, что ликвидируем его. Очень хорошо. Крепко жму руку, Ленин. Летчик Стрельцов, а товарищей Ворошилова Убуденного. Здравствуйте, товарищ Здравствуйте, товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищ Сталин. Дозвольте доложить, товарищ народный комиссар. Ой, дядьку, я с ним капиталистов убил. Ой же, и не, не ваш пистолет помог. Я с ним в бою стрелял, офицера захватил, у тюрьмы воевал. И на этот пистолет я вам процент добил. Спасибо. Держите, пока у себя. Пригодится. Вот! Трофей взял! Ты вы, генералов, был? Нет, это вы сделали. Уберите пока карту Украины. Дайте сюда карту Польши. Посмотрим, что тут надо сделать.